Друзья, всем привет! Сижу сейчас, форматирую ролик про сало и думаю, а не сделать бы мне первый конкурс. Тем более сало продукт украинский и смогу я его передать только по Украине. Давайте посупим следующим образом. Вы пишите в комментариях рецепт своего любимого посола сала. Я рандомно выберу трех победителей и каждому из них отправлю сало, приготовленное по рецепту, описанному в этом ролике. Ну и переходим к сегодняшнему рецепту. В Украине есть огромное преимущество, как пережить этот сложный период, карантин, изоляция и так далее. Да, У нас есть сало, украинское настоящее сало. И я хочу сегодня объединить два рецепта. Я готовил, у меня есть на канале видео, я солил скумбрию, за ночь она солилась в мокром полотенце. И еще ранее я готовил по дедовскому способу, солил тарань. В обоих случаях рыба получается обалденная. И я хочу вот эти два рецепта смешать и приготовить сало. По-своему это будет эксперимент. А для начала я хочу поделиться с вами новостью. Я завел инстаграм-страницу. Называется она Kitchen, как кухня по-английски. Два нижних подчеркивания. Go. В описании к этому видео и ко всем следующим и ко многим предыдущим вы сможете увидеть ссылку на эту страницу. Там вы можете зайти и увидеть для себя интересную посуду, интересные предметы для кухни. Короче, ништяки и все, что касается еды, все там, переходите, в директ пишите, я вам отвечу, что по ценам отправлю, покупайте. Я взял обалденный подчеревок, грудинка. С хорошей прослойкой и я люблю чтобы сало соленое было вот если с прослойкой то прослойка должна быть естественно красной Идея какая, как способе посолки тарани засыпать полностью сало солью и как способе посолки скумбрии отправить его в морозилку. Я думаю, что у меня получится сохранить цвет прослойки красный, как я хочу. И оно немножко, по идее, должно как подсохнуть в соли. Классика, нашпиговали чесноком, добавили лаврового листа, засыпали солью и отправляю я его в морозилку на неделю. Катя! Браво! Молодец! Вика! Сперши из пробы! Гениально! Браво! Мило! Ну у вас, если конкурсу кнопка, так и сбывся, претил, и шансов фактично не было. Прошла неделя, все это время сало находилось в морозилке. Потом я его достал и убрал в холодильную камеру. И там оно медленно-медленно-медленно размораживалось в течение суток. И получилось, друзья, это получилось то, что я хотел. Реально цвет вот. А пахнет чесночком вообще божественно просто. Цвет сохранился. Сейчас я его подготовлю, разрежу и попробую. Друзья, это сало уровень бог. Шкурка жестковатая, но само сало, если обратили внимание, соль была мокрая, она вытянула, находясь в морозилке, вытянула влагу из сала, сало немножко так сжалось, чуть-чуть где-то подсохло, как надо. Взяла взяло в себя соли столько, сколько нужно ему. Ни больше, ни меньше. Идеальный рецепт. Класс. Резать его классно. Вот таким филейным ножом. Можно резать тоненько. Если хотите, я вам могу отправить. 150 гривен он ваш. Новый, естественно. Кстати, рекомендую вам Горячий хлеб, теплый, тоненько, вот таким ножом, отрезаете сало на горячий хлеб, вот так немножечко подтаивает, получается класс. Все, подписывайтесь на канал, переходим в инстаграм, ссылка в описании, напоминаю еще раз. Покупаем ништяки для кухни, всем пока, скоро увидим